Елалин Малышу, здравствуйте! Сегодняшняя тема просят о помощи не отказывай. Никогда не отказывайте в просьбе о помощи. Просит ли у вас помощи человек, либо молчаливое это просит животное, либо помощь необходима природе. Бывает помощь молчаливая, когда человек не просит вас об этом, но вы чувствуете, что. Вы должны помочь, Почувствуйте внутреннюю необходимость помощи тому или иному человеку. Не отказывайте в этом. Если это внутренний крик души, если это некое духовное побуждение, обязательно прислушайтесь к этому, этому побуждению, к этому зову внутри, зову сердца. Обязательно помогайте. Независимо от того, на что пойдут плоды ваших трудов и вашей помощи, на что пойдут деньги, либо иные средства. Главное, если вы решили помочь, то помогайте не раздумывая и никогда не ждите благодарности. Поскольку Амар Хаям когда-то в свое время сказал, если ты за добро благодарности ждешь, ты добро не творишь, ты его продаешь. Помните об этом. Не ждите никогда благодарности. Делайте его бескорыстно, безвозмездно, инстинктивно, интуитивно. Мгновенно, не раздумывая. Но бывает, нас о помощи просят. Я хочу обратить ваше внимание, что в том случае, когда человек, либо другое существо, просит вас о помощи, вам Вселенная Господь дает вам шанс. Шанс помочь себе. Шанс исцелиться. Очень важно не отказывать, потому что самая важная помощь тогда, когда о вас и у когда вас они и просят, в этом случае никогда не отказывайте. Можете помочь минимально, словом либо делом, как угодно, но здесь не откажите. Поскольку сама просьба к вам о помощи говорит о том, что Господь вам дает шанс, что Он обратился к вам через это существо, через этого человека, через эту ситуацию. Помните о том, что это большая, прекрасная возможность, уникальная в своем роде возможность стать ближе к Богу, стать ближе к людям. Стать ближе к природе, открыться для самого себя, обрести покой, некую гармонию. Помощь – это действительно шанс. Это некая волшебная возможность перевоплотиться. Это состояние невозможно передать, нужно просто попробовать. Вы радуетесь тому, что вас просит о помощи, поскольку, прося вас о помощи, вам доверяют, вам верят. Вам дают возможность исцелить обоих и того, кому вы помогаете, и самого себя. Это обоюдная взаимопомощь. Человек дает вам шанс, он дает шансы себе. Он помогает вам, вы помогаете ему. Это взаимопомощь. Когда вы человеку откажете, вы откажете помощи двоим, вы откажете Богу, вы откажете своей энергией, самой исцелиться. Вы просто поставите некий барьер. Вы закроете дверь, благодаря которой вы могли бы войти вечность получить благодать и притронуться к чему-то, прикоснуться к прекрасному Божеству, понимаете? Если вас о помощи не просят, действуйте, старайтесь помогать ненавязчиво, старайтесь помогать уместно. И всегда прислушивайтесь. Прислушивайтесь к людям, прислушивайтесь к природе, к животным. Молитесь, чтобы вас просили о помощи. Просите Бога о том, чтобы люди обращались к вам за помощью, поскольку помимо того, что это доверие, это искреннее проявление дружбы, взаимопонимания. Это знак свыше, понимаете? Всегда ждите просьбы о помощи. Ищите глазами, ищите душой того человека, который стоит с протянутой рукой. Друга, брата, родственника, соседа, незнакомого прохожего. Держитесь за эти моменты. Попытайтесь ухватиться за такую ситуацию. Помогайте людям, помогайте всем, чем можете. Пусть это будет крупиться помощь, но вы отреагировали. Не нужно людей жалеть, не нужно жалеть природу или живот. Вы помогаете. Помните, что жалость ⁇ это чувство беспомощности. Всегда помогайте, особенно в тех ситуациях, когда вас просят, поскольку, когда просят вас, вам дают огромный шанс спастись и спасти другого. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.